всем привет с вами светлана и сегодня мы будем готовить обалденное вкусное блюдо. это молоки молоки океанических рыб и будем мы это делать в духовке для этого нам понадобится форма которую я очень люблю застилать бумагой для ручки чтобы потом ее не мыть ее мы будем смазывать немножко растительным маслом молоки предварительно промыли сложили в чашу и туда же мы будем добавлять сметану пару ложечек обезжиренную конечно же десятипроцентную что-то меня мне такая густая две ложки сметаны любимой специи у меня это черный перец куркума она кстати ускоряет обмен веществ если вы не знали также вот такая вот у меня мельница с красными перцами, сладкий, там немножко острого. И вот такую вот соль буду добавлять. Ну и, конечно, мой любимый чеснок, куда же без него. Сейчас потрем, добавим и будем перемешивать. Форму у нас уже смазана маслом. Сейчас мы выкладываем наши молоки в форму. Распределяем. Очень удобно, кстати, готовить вот так вот с пергаментной бумаге. Если кто не пробовал, попробуйте обязательно, ничего не пригорает. И в то же время у вас абсолютно чистая форма. Вот в таком виде мы отправляем молоки в духовку на 20-30 минут при температуре 200 градусов. Все зависит от того, сколько у вас молок, какое количество. Вот такая красота, девчонки, получается. Запах невероятный и вкусно безумно. Кто не пробовал так готовить молок, я очень вам советую обязательно попробовать. И э, еще один лайфхак на весну и на лето. Попробовать коптить. А молоки советую абсолютно всем. Шашлык это вкусно, копченая рыба это вкусно. А копченые молоки это отдельная история. Поэтому у кого есть коптильня, обязательно попробуйте их коптить. Это очень быстро и невероятно вкусно. Спасибо всем за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока.